Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сегодня мы рассмотрим разновидности монеты номиналом 10 копеек 1957 года Чеканки. Поскольку советское правительство с недавнего времени начало выделять географические положения различных островов и частей материка на монетах 1957 года, то на данной монете они тоже были. Начнем мы с разновидности без острова Мадагаскар на Аверсе. Чеканилась такая монета на штемпеле 1.1. На гербе СССР видна маленькая объемка под местом, где соединяется серп и молот. Это основная отличительная особенность монеты. Стоимость около 20 рублей. Переходим ко второй разновидности с острова Мадагаскар. В том же самом месте под перекрестием серпа и молота мы уже увидим выпуклость. Чеканилась данная разновидность штемпелем 1.2. Стоимость монеты около 500 рублей. Перенесемся к Северному полюсу, где поищем полуостров Аляска, когда-то проданный России Соединенным Штатам Америки. На большинстве тиража того года монеты с различным присутствием или отсутствием острова Мадагаскар, как мы уже убедились ранее, но есть монеты и с Аляской. Для того, чтобы проверить, есть ли у вас Аляска на 10 копейках 1957 года, мы посмотрим вправо на адресе на место, чуть выше середины серпа. В редких вариантах чеканки там можно будет увидеть Аляску. Чеканилась монета штемпелем 1.3. При этом, если мы вернемся на остров Манагаскар, то его там уже не будет. В некоторых каталогах такая разновидность не помечается, так как ряд новизматов думают, что это была выкрашка штемпеля, а не отдельная разновидность. Как же было на самом деле, мы вряд ли узнаем. Но тем не менее, такая монета есть и стоит она от 6000 до 30 тысяч рублей по различным источникам. Теперь вернемся на несколько десятилетий назад в историю великой страны, как союз Советских Социалистических Республик. На гербе 1957 года отражено изменение административных границы внутри Советского Союза. 16 июля 1956 года Карело-Финской ССР был возвращен статус автономной республики в составе РСФСР, то есть территория РФСР расширилась, а число союзных республик сократилось. Естественно, измениться должен был и герб СССР, число витков ленты, на котором уменьшилось до 15. Но смена штемпелей в конце планового периода произошла хаотично, поэтому часть монет с реверсом 1957 года получила аверс от штемпелем 1.32, образца 10 копеек 1953 года, на котором витков ленты осталось по-прежнему 16. Существует и обратная перепутка гривени к 1956 года, аверс которого украшают 15 лент. Стоит такая монетка от 25 тысяч до 35 тысяч рублей по различным источникам из интернета. А если честно, то сколько вы за нее получите решать вам, если она у вас есть и вы ее решили продать, так как цену выставляете вы. Ну что ж, дорогие друзья, я рад, что вы досмотрели до этого момента. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. Пишите мне мои недочеты, возможно, их буду критиковать, возможно, нет, потому что когда человека критикуют, он критикует в ответ, но в большинстве случаев я их принимаю и пытаюсь изменить. Ну, а я с вами не прощаюсь, я говорю до новых встреч.